В Шаде курс по алгоритмам ведется на плюсах, C++. Казалось бы, зачем, если есть гораздо более простые языки, например, Python, которые сильно активно используются в Data Science? Тут вот в чем мысль. Питон это больше как раз про data science, про прототипирование. А плюсы уже скорее для продакшена и алгоритм будут использоваться там. Например, вот вчера на занятии про алгоритм, когда Макс Бабенко писал псевдокод, который вдруг стал случайно похож на Python, он посмеялся, и сказал, у-у-у, надо же Python. И сразу было видно, что не сильно питон он ценит. Почему так? Потому что питон как бы скорее язык хозяек. На нем очень быстро писать, но при этом он очень медленно работает. И если хочешь выдать эффективное решение, особенно на каких-то больших данных с питоном точно ничего не получится. Поэтому есть плюсы. Плюсы это как э, гоночный автомобиль на механической коробке передач. Ты много всего можешь сделать с ручками так, чтобы работа была оптимизирована. Если ты что-то не делаешь ручками, сам он время не тратит на автоматические расчеты, чего бы это ни было. Как бы память ты алоцируешь руками. При необходимости только туда, куда нужно, и поэтому у тебя есть очень четкий контроль за временем, который тратится на работу программы и, собственно, за памятью. И это здорово. Поэтому плюсы активно используются в продакшене, в Яндексе, в Гугле долго используются. Вообще отличный язык. Как бы, ну вот здесь объяснение, почему плюсы такие крутые. Но! Здесь возникает э, странный казус. Разговаривал с братом, э, бывший инженер Гугла, по поводу плюсов. Говорил, слушай, скажи, пожалуйста, Серег, нужен ли вообще мне э, курс по плюсам э, в Шаде? Или стоит его выкинуть? Он сказал, что он бы выкинул не только курс по плюсам, но выкинул бы плюсы вообще из своей жизни целиком. Что делать? Ну, а как так? Как бы, если ты пишешь код эффективный и хочешь запихнуть его в продакшн, тебе нужно это делать на плюсах, потому что питон нифига не работает, э -э слишком медленный. Он говорит, ну, как бы да, но на самом деле сейчас современные языки могут делать э -э, многие вещи на автоматике, чуть менее эффективные, чем плюсы, но все равно достаточно эффективно, чтобы использовать в продакшне. Пример, который он привел, это Go. Язык, который они используют собственно, в своем стартапе, которым там как раз и работает выходцы из Гугла. Go — это язык, разработанный Гуглом, кстати. И вот что мне брат объяснил, что на самом деле Go действительно там гораздо больше автоматики, там гораздо меньше нужно аллоцировать, например, памяти руками. За счет этого он чуть медленнее работает, но в 95% случаев это на самом деле не важно. И его чуть мед, более медленная работа незаметна по сравнению с теми же плюсами. А в оставшихся 5%, когда э, нужна там прям суперпроизводительность ненужного ледцерой частоты руками, тогда как бы пишешь на плюсах. Вот было в ответ. Ок, а зачем тогда нужны плюсы на алгоритмах, если все можно писать на Go и... Писать будешь гораздо быстрее, работать будет ну, практически так же, в 95% случаев. Ну, очевидно, потому что в Яндексе везде продакшн на плюсах. Почему в Яндексе везде продакшн на плюсах? Потому что Go достаточно молодой язык, разработанный Гуглом. Это, кстати, не проблема, то что его Google разработал конкурент. Проблема, что он молодой и непонятно, сколько долго будет держаться его поддержка. Не умрет ли он? Вот с этими сомнениями пока сталкивается, видимо, Яндекс и пока не готов перейти на плюсы. Однако с плюсов на Go, однако сейчас уже рассматривает возможность что-то на Go писать и вполне возможно скоро ведут его в продакшн. Следовательно, конечно, плюсы никуда не денутся, не умрут. Это отличный язык, суперэффективный. Но вполне возможно, через пару лет в ШАДе алгоритмы будут уже на Go, а не плюсах. Что вас избавит от дополнительных обучений, болей и страданий. Спасибо.